Сорт томата ⁇ Желтая гора Берна ⁇ Этот сорт родом из Канады. Вот такого вот ярко-оранжевого цвета плоды, бештексного типа, плоскокруглые и крупноплодные. Масса плодов может достигать от 300 до 650 грамм. Это очень высокоурожайный сорт, среднего срока созревания. Выращивать его можно как в теплицах, так и в открытом грунте. Сорт требует формирования. И подвязки. Формировать лучше в один-два стебля. Кусты у этого сорта очень мощные, достигают высоты до метра восьмидесяти. В разрезе томат ярко-оранжевого цвета, прям как дыня. Многокамерный. Но семян небольшое количество. Одна сплошная мякоть. Практически нет пустот и нет сока. Семенные камеры очень маленькие. Вообще великолепный, мясистый и очень урожайный. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видео.